подписчики по гостям, я Джетли, и это очередной лок потому что я не могу ничего снять нормального. <сёк> а, вторую неделю, вторую, где третью неделю меня очень сильно, сильно так размазывала размазывало. А, были ощущения, что я в компьютерной игре, были ощущения, что я в компьютерной, в компьютерной пиксельной игре. Потом мне врач подписал Клофронил, я не знаю, что это, если кто-то из вас знает то напишите, пожалуйста, в комментариях. И еще одна вещь, вот, я на еще я буду немножко отращивать свои волосы, то есть не осветлять их. То есть не надо говорить, что у тебя не осветленные корни. Я и так это знаю. Просто для того, чтобы сделать дрего, волосы должны быть хотя бы сантиметров на пять здоровыми, типа не окрашенными и ничем не тронутыми. И если вы не знаете, как быть, а у вас там жиденькие волосы, или они выпадают, или еще что-нибудь, покупайте никотиновую кислоту. Желательно для головы, но это если вы найдете в разных магазинах парикмахерских. А так оно продается в аптеке. Есть подобного вида, немножко измененное. Потом вот это. это никотиновая кислота. И вот эта вот мильная баночка, в ней, по-моему, 50 таблеток. Чувствую я себя гораздо лучше, просто это, я не знаю, не знаешь, чем сравнивать больше. Только спина побаливает, но это из-за неправильной осанки. Вот, и если кто-то хочет пойти к врачу, но боится, не бойтесь. Если вам попадется нормальный врач, то вам, в принципе, будет вообще не о чем бояться вся вот эта вот никотиновая кислота она содержится в очень неудобных штучках я вам сейчас покажу прям вот в таких ампулках находится то, что поменьше вот не это, а вон там поменьше и в ампулах я думаю, господи, ничего бы не сломать вот таких вот вот они, видите, они потоньше вроде как а хотя они тут почти такие же, надо же ну, короче говоря, ломать их надо и брать шприц без иглы, без иглы, не надо иголку, и вот так вот себе по парабору перебирать, вот это масло намазывать, и хорошо это делать после мытья, когда у вас голова подсушена, либо утром, если есть время. Вот. Окрашивать, окрашивать то, что у меня сейчас растет, я не буду. Потому что мы посмотрим, как ля-ля лягут, -ля -ля как заплетутся дреды. Я не знаю. Мне кажется, никто не вправе осуждать человека за дреды. И еще вот маленькая, маленькая такая мысля. Это если вы рисуете меня, вы попадаете на стеночку. Вот это мне нарисовал мой мастер по татуировочке. Если вы будете что-то рисовать, я буду распечатывать и клеить на стеночку. Здорово. А, по состоянию еще чуть-чуть должна заметить, есть небольшая сонливость, но это от того, что я начала вставать в 8-9 часов, при том, что засыпаю в 12-11. В то есть вот эта вот штука, которую мне прописали, она делает из меня жаворонка вместо совы, но мне не хочется спать больше, то есть я встала, и у меня идет процесс, процесс, процесс, процесс, процесс. Это очень классно, ребят. Вот просто если вы, если вы ощущаете себя совсем плохо, если вы, я, я даже не знаю, как сказать. Ну просто вы будьте здоровы, хотя бы проверяйтесь. Вот. И вам большое спасибо за просмотр. Извините, что видео получилось такое короткое, но я сейчас еще немножко при приболела. Вот, и вам спасибо за просмотр, всем.